Восьмерка мечей. Блокированная энергия. Человеку может представиться ряд увлекательных возможностей и идей, но неподвластные ему силы ограничат его выбор и действия. Крушение планов может привести к страху и потере веры в возможность достижения цели. Прямая восьмерка мечей предупреждает о крупных и неожиданных бедах, болезнях, несчастных случаях, о дурных известиях и денежных потерях, о врагах, которые попытаются нарушить устоявшийся уклад вашей жизни. Аркан «Восьмерка мечей» говорит о кризисе в отношениях с близкими и коллегами, о вербальных барьерах, но эта ситуация временная. Ее можно избежать или предотвратить собственными силами. Из списка сотрудников и объектов SCP, изображения которых повторно использовались SCP-361-ARC. Карта «Восьмерка мечей». Изображение SCP-187. Описание. SCP-187 одета в смирительную рубашку и пристегнута ремнями к койке. Ее голова запрокинута и слегка повернута влево. И, несмотря на то, что на ее глазах повязка, создается впечатление, что SCP-187 старается отвести взгляд, чтобы не видеть чего-то, оставшегося за кадром. Нижняя часть лица SCP-187 выглядит так, как будто она сильно стиснула зубы. Вокруг ее койки находятся различные медицинские приборы в количестве 8 штук, соединенные проводами. Говорят, когда не можешь заснуть, надо считать овец. Представлять, как они идут одна за другой по зеленому полю. Иногда останавливаются поживать траву, а потом по очереди перепрыгивают через покосившийся деревянный забор, который был бы мне по колено, если бы я оказалась там. Говорят, это должно успокаивать, терпеть не могу овец, такие глупые морды, мне снятся кролики, вокруг меня много-много цветов, целое море цветов, а впереди огромное поле с покачивающимися ветру колосями. мне кажется это их я касаюсь рукой, и от этого щепотно. а потом смотрю, кролик глядит на меня, шевелит ушами, тычется носом в ладонь, он смешной. У него шерсть на морде черная, как будто клякса на носу. А вон тот тоже рядом бегает, полосатый, как котенок, которого моя подружка на улице подобрала. Господи, полосатый кролик, такое вообще бывает? Он прыгает так неуклюже, потом поворачивается ко мне. Не вставая, я просто ложусь на живот и двигаюсь к нему поближе. Он не пугается меня, и я сажусь и беру его на руки. Мне почему-то холодно, а он такой теплый-теплый, и я его глажу. И сама удивляюсь, что он сидит спокойно. Деревянный забор тут тоже есть, весь все ветвьенком. И я вижу, как на тонких стебельках появляются сначала бутоны, а потом цветы. Господи, они расцветают, они не вянут. Я только теперь понимаю, они красивые, белые, розовые, и они не вянут. Вот так точно не бывает. Все цветы умирают, и я уже не помню, когда в последний раз видела их лепестки такими яркими. Они свисающими, как комки пыли сухих стеблей. Я не хочу закрывать глаза. И это тоже невозможно. Так будет вечно. Правда. Так будет вечно? Много цветов и много кроликов. Не хочу больше закрывать глаза. Пожалуйста, хочу быть здесь. Пусть ничего не меняется. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Ничего. Ничего не меняется. И я открываю глаза, потому что просыпаюсь. У меня в руках подушка. Я прижимаю ее к себе. но вся мокрая. Кажется, я плакала. Но мне уже не важно, видел это кто-то или нет. Они все видят. Они всегда смотрят на меня и хотят, чтобы я смотрела на них. Не хочу, пожалуйста, хватит. Пока никого нет, я зажмуриваю глаза. Я я жалую кулаки так сильно, что ногти впились бы в ладони, если бы на мне не было этот дряни, который не дает мне даже ложку в руки взять. Так будет вечно. Ничего не меняется. Кролики. Доктор, фамилию которого я не помню и помнить не хочу, смотрит на меня. Я почему-то вспоминаю табличку на двери магазина. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Мы все тут кролики. Да, подопытные кролики. Мы, подопытные кролики. Слышал? Ты меня слышал? Скрытая камера сама улыбается мне. И это выглядит смешно. Действительно смешно. И я смеюсь так, что кажется почти задыхаюсь. Кролики, проклятые, подопытные кролики. Я помню, я все помню. Черт возьми, я опять вспоминаю, как эта дрянь случилась первый раз. Там тоже был кролик, белый плюшевый кролик, которого подарил моей сестричке на день рождения ее парень. Она так хохотала, потому что если этого кролика сжимали в руках, он начинал петь песенку, а потом играть в свадебный марш. И это в течение нескольких минут, не замолкая. Мать сказала, чтобы она не вздумала подкладывать его кому-нибудь в постель среди ночи, потому что если разорется, весь дом перебудет. Господи, как же она хохотала, моя сестра. А я видела, как она кружится по комнате, держа в руках безголовую игрушку, а на полу валяются ошметки плюши и поролона, и пластмассовый корпус с механизмом, который должен был быть внутри кролика и проигрывать музыку. Батарейки лежали рядом, но из него все равно раздавался свадебный марш. «Боже, я не хочу вспоминать, не хочу, не хочу». Все повторяется, как будто идет по кругу, подопытные кролики с оторванными головами, ногами, руками. «Убери руки, убери от меня руки, тварь такая, ты не человек, мне страшно, у тебя на руках кровь, убери от меня руки, у тебя действительно кровь на руках, идиот! Или ты думаешь, что я про тебя второсортные стежки писать собираюсь? Что вы видите?» Я не могу пошевелиться, потому что мои руки связаны, мои ноги связаны, я вся связана. И человек, стоящий у меня за спиной, пытается повернуть мою голову в сторону открытой двери. Я не хочу смотреть туда, я хочу спать. Я замечаю, что опять плачу, только тогда, когда щеки становится горячо. Я правда очень хочу спать, пожалуйста, можно я пойду спать? Я устала, я устала кричать, устала дергаться, как моль в паутине. Устала надеяться, что все это кончится, и думаю о том, что когда-нибудь я усну. В конце концов, они не могут лишить меня и этого. И в мои сны заглянуть они тоже не могут. Правда, от этих таблеток мне почти перестало что-либо сниться, кроме кроликов, как сегодня. Кажется, я знаю, почему все началось с игрушки. Оно похоже на меня. Меня хватают и кружат по комнате. Я задеваю рукой угол стола, но не чувствую этого. Я сделана из ткани и поролона, и болтаюсь в чьих-то руках, как тряпичная кукла. От кого? Доктор Клейн. Кому? Совет смотрителей О5. Учитывая несоразмерные затраты на содержание, включающие обеспечение постоянного присутствия при объекте полной медицинской бригады, запрашивается разрешение на устранение SCP-объекта, в данный момент внесенного в базу данных под номером 187. Я теперь не могу даже заснуть. Мне страшно, потому что я не проснусь. Я боюсь зеркал, я боюсь даже смотреть на воду. Или чем бы там она мне не чудилась. Мне кажется, что если я сейчас увижу свое отражение, то там будет труп. Я же так хотела умереть. Я хотела отдохнуть, я хотела перестать смотреть. Но я не задумывалась, что тогда мое лицо превратится в череп с облезшей кожей. Или в кровавую маску. Или... Мама говорила, что я красивая. Я красивая. Я красивая. Вчера я опять видела мертвеца, я видела парня с дыркой в голове. Он тоже мог быть красивым, если бы не умер, и у него тоже не было имени. Ни у кого нет имен, я забываю свое имя. Сначала я никак не могла запомнить номер, а они обращались ко мне и думали, что я специально не отзываюсь, я же просто не могла запомнить. Да, черт возьми, я не могла запомнить три цифры. Цифры, цифры, везде у них цифры. Я не смотрю им в глаза, чтобы в один момент вместо зрачков там не оказались цифры. Везде цифры. Кодовые замки металлические двери. И в них тоже есть отражение. Стоя перед одной из них... Но не поворачиваясь к ней, я думаю, что рано или поздно мне все равно предстоит это сделать. Что будет, если я обернусь сейчас? Может быть, как в мифе про Орфея, который мы проходили когда-то в школе, Окажется, а что за моей спиной царство мертвых. Я увижу себя. Мертвую же. А потом мое отражение, которое я так хотела спасти, схватит меня и потащит за собой. И я сама умру. Только потому, что я обернулась. Только поэтому. Может быть, кто-то толкнет меня или потянет за руку. Или хотя бы просто прикажет, посмотри, кто-то другой не я. И тогда я смогу думать, что просто так получилось, и я не виновата в том, что обернулась. А значит, царю мертвых не за что осудить меня. Люди вокруг меня молчат и не шевелятся. А я понимаю, что мне некуда бежать, потому что мир мертвых и так окружает меня, слившись воедино с тем, что еще можно назвать живым. Сейчас я оглянусь. Я сама, я правда сделаю это сама. сейчас я стою перед дверью, которая должна была вести меня в иной мир, и вместо нее я вижу груду искореженного металла. На что вы смотрите? Кажется, обращаются ко мне. Наверное. Это так странно, когда они говорят «Вы, человеку, которого лишили имени, но сейчас мне даже все равно!» «И хочу закричать! И хочу кинуться прочь отсюда, хочу упасть на колени, прижаться к полу, крепко обхватить себя за плечи и опять закричать! На что вы смотрите?» Отвечая. Я почти не слышу своего голоса. Меня за что-то благодарят. А потом начинают переглядываться между собой, куда-то торопиться, мельтешить, носиться вокруг и думать, что я не замечаю. Они бегают туда-сюда, а я хочу спать. Почему-то мне кажется, что я хоть сейчас могу уснуть. От кого? Доктор Кляйн. Кому? Совет смотрителей О-5. В свете инцидента. 07. Отзываю ранее поданный запрос на устранение SCP-187, так как благодаря ее косвенному вмешательству удалось предотвратить побег одного из наиболее опасных объектов класса КЭТА. В свою очередь запрашиваю разрешение предоставить SCP-187 возможность перемещаться по зоне в сопровождении медицинского персонала, так как это может послужить способом предотвратить другие вероятные ЧП. Разрешено. О5. Дорогой зритель, благодаря онлайн-магазину гикфанка у нас появилась возможность провести небольшой розыгрыш с уникальными товарами, которых нет в продаже, а именно набор Хранитель Сокровищ, Галлюциногенная Игральная Кость и Омникарта Фонда Чтобы принять участие, вам будет необходимо Подписаться на ВК-группу Протоколы SCP Сделать репост этого ролика из группы и оставить комментарий под постом с этим видео. Победителей будет двое, и мы их объявим 2 мая. Всем удачи! Ваши Маршал, Картер и Dark Limited. Все ссылки в описании. Увидимся!